Что ж, дамы и господа, уже какой по счету? Третий, получается, четвертьфинал. В этой паре определиться, кто же в полуфинале сойдется с командой 99 Team И будем... Наблюдать за поединком между командой Ван Холл и Суета, составы я уже только что Озвучивал, но еще раз давайте пробежимся Это Evolvers. АСД Газлар Потрошители Ротманс за команду Ван Холл Ну и Суета, это Виль Курама, Экс Хауст э, Висика Писцис И Архитектор, я просто не понимаю На каких языках это все сказано Может быть на латыни Эволверс, единственный кто пытается От команды Ван Холл не проиграть И вместе с потрошителем Что-то там бы получается Слушайте, ой-ой-ой Ой-ой-ой, архитектор! Архитектор! Ну, ни хрена себе. Красиво. Очень красиво разобрался. У меня есть игра, игра кто будет играть. Ээээ... Смотря какая игра и смотря кто во что будет играть. Всем удачи, доброй ночи. Рустам, удачи и доброй ночи. Сейчас Суетана ведет суету. Кстати, Навели. Четыре минуса от архитектора просто развалил. Развалил и уничтожил. Ну, посмотрим. Посмотрим. Газлар вроде сказал, что не сильно просел. Э -э, потрошитель точно сказал, что сильно просел. Поэтому здесь... Это не тот самый потрошитель, которого я комментировал там в 18-19 году. Это уже другая личность. Вот, кстати говоря, он и остался. Но руки-то помнит. с одной стороны, и по идее он сейчас может кому-нибудь, конечно, в голову завесить. Понимание игры у человека, который даже давно, предположим, не играл. Ну, вот мы просто... Пред... Вот даже этот матч возьмем. Давно не играл в игру, там, потрошитель. 150 лет, возможно, не играл Ротманс э, там, да. Газлар давно не играл. Не имеет значения Ребята знают как нужно играть Другой вопрос перестрелки Вот перестрелки выигрываться будут уже с огромным трудом И вот тут как раз таки И кроется корень всех бед команды One Hole. То что они могут уступать по скиллу команде Суета да, они будут лучше понимать, что им делать в ходе матча, но при этом при всем проигрывать просто потому что Нихрена себе вот это иди нахрен, сказал мне потрошитель, что-то ты рано, рано нас хоронишь Бесподобнейший ваншот из Андра прилетел, но бомба на точке Б установлена, потому что ее героически хол решили отдать я против Потри попался недавно на ФК, он ослабел конкретно Ну, он скидывал ссылку на свой этот, как его, на Steam И он там то ли в 18-м, то ли в 20-м году последний раз 1.6 запускал вообще Ну, так что, то есть, естественно, все очевидно Ну, тут и Войверс постоянно, конечно, на движухе, да, играет Ой-ой-ой, Ротманс! Ротманс, ну ладно, все-таки Кураму убил я был бы очень расстроен, если Ротманс вот так вот просто пришел бы, умер, не сделав минуса. Но он справился, молодец. Однако бомба все-таки взорвалась, и команда Суета забрали третий матч В связи с чем команде One Hole стоило бы, наверное, немножко булочки-то поднапрячь. И сейчас начать пользоваться сильной стороной. Это самое то. Самое то, что нужно сделать именно сейчас. Ну, медленный раунд от атаки. От атаки это прям звучит как вот приблизительно никнейм Курамы от атаки и Курама. Это, черт, я всегда балдею просто с этих анимешных никнеймов, потому что, блин, в них ударение не всегда очевидно, как ставится, и прочтение не всегда очевидное тоже. Ну что, суета просто ждут, вот просто ждут и все, и не поднимают суету, хотя ждут, ждут, ждут. Минус от Архитектора, АСД, ответный фраг по Эксхаусу, и здесь ошибается в стрельбе АСД Курама Его забирает и начинается выход на точку А, который вообще уже будет очень сложно остановить и Ибо раскидка у команды Суета прям вот совсем не слабенькая, да? Но Потрошитель забирает Архитектора, который просто загулял и обнаглел, на мой взгляд Это было слишком нагло Занимать такую точку, Курама не перестреливает Газлара, и 2 в 3 Но по-прежнему поставлена бомба А поставлена она не на точке, а, дорогие друзья Это фейк был, потому что вот она бомба Где-то тут Вот она Вот она, черт возьми, бомба, дорогие друзья 15 секунд до взрыва и даже наличие Дефьюз китов уже ничем не спасут Команду ванхолл, вот так вот суета Легко и просто взяли И перехитрили своих соперников Лол и кек 4-0 Правило у нас типа 200 монет ты ставишь ставки, какая команда выиграет, например, 20. Если угадываешь, что сумма удваивается, если проиграешь, то 20 монет отбирают. Монеты не настоящие, играем до нуля. Интересное явление, это имя такое. От атаки Курама. <смех> я думаю, Суета ставлю 120. Ну, хорошо, предположим. Ладно, я подыграл, и я не думаю, что... Блин, нет, я комментатор. Я не могу поддержать эту штуку. Я не могу за кого-то болеть. Потому что если я сделаю на кого-то ставку, я буду за них болеть. Это будет нечестно. Ну, начало, во всяком случае, для команды Суета, по-моему, очень многообещающая. И парни прям действительно меня радуют. Радует как минимум тем, что они, ну, хотя бы осмысленные какие-то поступки делают в ходе этого матча. Правда, кое-где, конечно, перестрелки уступают. И уступают их достаточно, так скажем, неуместно. Ну, вот соперник в зигзаге есть, соперник в кухне. По Вилле есть информация, а Вилле так и не смог перестрелять оппонента в зигзаге. Пытался забрать соперника в кухне. В общем, пострелял по всем, но не убил никого. 4-1. Суета, наконец-то взяли хороших игроков, будет интересно смотреть. Соглашусь, хотя и не знаю никого отсюда, ну да, кроме архитектора. Пусть он дальше качает права в беседе, как говорится. Ну, короче, ладно, смотрим. О, Ротманс! Ничего себе, поймал архитектора просто. Тот даже наступить, наверное, на землю не успел. Еще один хороший хэдшот от Ротманса, Вили. Также становится жертвы, жертвы Ротманса, простите, дамы и господа. Три минуса от него, ну все, здесь уже, конечно, мана закончилась. Газлар последний, ну давайте смотреть. Обычно Газлар бы такое мог бы вытащить. Ну, опять же, все, конечно, вариативно. Зависит от позиции у соперника, зависит от набора гранат и так далее. От... Отбрил, ну здесь, конечно, позиции На самом деле у игроков атаки были такие Не очень приятные, но соперника в яме Если бы сразу не пикнул, я думаю, чуть позже Мог бы убить, 5-1 Ротманс курение убивает Ну да, кстати, одно время курил Ротманс была такая э, Страница в моей жизни, так сказать Не болеть, а просто Угадывать, кто победит, можешь просто посмотреть Как играет команда, если хорошо, но Может подумать, что они могут победить Ну блин, я просто... Чем? как, типа, я комментатор. Я не могу высказывать свое мнение по поводу матча. Я должен его комментировать. То есть вот такая вот история. <coughs> ну, а свои мнения, кстати, я и высказал изначально. Команда OneHall могут победить, но им будет очень тяжело это сделать, ввиду того, что давно люди не играли. Ну, а суета с новым составом. Типа, если он не очень сыгранный, то тоже будет сложно. Ну, вот сейчас архитектор, конечно, зафейлил полноценно. Выход Сверх простой был, соперник один стрелял и не попадал, второй перезаряжался, и архитектор хоть бы одного бы из них убрал, но нет. видим uh, минус Газлар, револьверс и Курама. В общем-то, Курама с Весика. Вот я не знаю, как правильно читать этот ник никнейм, но вот он. Ну, потрошитель с Фамасом, даблкилл. По-моему, Бесик как раз, да, или кто-то в чате, в общем, говорил, что типа Фамас возьмешь, сразу вспомнишь, как играть, типа, да. И вот это действительно так, да. Потому что адресованная эта фраза была потрошителю, и он как раз с этой... С этого девайса э, Сделал два минуса Ротманс, э, э, фигня, Кэмэл, тема Нет, для меня лично тема Только Кент и Парламент Остальные, ну еще Ну нет, конечно Ну, Кэмэл неплохие сигареты Но были раньше, сейчас, конечно, уг Кэмэл сейчас Не очень хороший А че и Вольверс-то задумался Типа, было не очевидно, что ли, что его в спину затыкивают? Забавно. 5-3, дорогие друзья, 5-3. Ну ладно, один буду сам с собой. Ну, может, кто-нибудь чатик поддержит тебя и сделает, так скажем, такую выдуманную ставочку, чтобы было интереснее смотреть. Ну, суета После того, как я их похвалил э, Малость подрасслабились И нельзя, конечно, допускать до того э, Чтобы вот так все происходило Мне кажется, надо чуть-чуть более агрессивно, что ли, играть И более как-то... Более как-то стараться выигрывать перестрелки, на самом деле Да и все банально Когда игры с подписчиками в CS GO Воу, Леон Шер Не могу точно сказать Когда у меня закончатся все заказы по CS 1.6 Но у меня расписан По секрету такой вот небольшой спойлер Почти весь август То есть скорее всего в августе я в CS GO так и не смогу Поиграть с подписчиками Но я периодически по выходным могу Иногда могу поиграть В субботу например вечером ну, легкий, легкий раунд для команды One OneHole У соперника не было девайсов Здесь я как бы за одно целое и не переживал Смогли Это последняя четвертьфинал? Нет, будет еще одна в 21.00 по московскому времени Ну, следом, в общем, после этой игры Ты бы хотел стать комментатором настоящего киберспорта в CSGO? Да, хотел бы Сейчас хотел бы, но когда мне предлагали, я отказался Но ну, не валина а просто дебил называется, клинический идиот Но тогда я был молод и глуп, так скажем Не понимал перспектив, я всегда думал, что это хобби А потом, оказывается, он как киберспорт разросся Минус со снайперской винтовки от никнейм, который мне не очень легко читать Но вот он какой-то там пискис Пискис или с Черт узнает, короче, как он там читается <coughs> Ну, короче, он Ты бы бросил комментировать 1.6 и перешел бы на гол? Да Мог бы Если был бы профессиональным комментатором, да а, Минус от Вели неожиданно, дорогие друзья Суета, наконец-то берут раунд Я, в общем, не сильно понял За счет чего это сейчас произошло Но смогли, смогли да ты и сейчас молот. Ну, относительно 30 лет, конечно, не стар Но уже далеко не молод То есть, ну, мне-то предлагали Я даже не помню, когда это было Это был 16-й год 5 лет назад меня звали на студию StarLadder Ну, типа 5 лет назад все-таки мне было 24 Как бы такая вот история Выход на Б, дамы и господа, от команды Суетану Знаю, что эти ребята, в общем-то, кстати, хитрые Могут поставить бомбу на точку А втихаря, да? Поэтому Ротмансы не перетягивается Обожглись уже единожды парни из One Hall об под своих Теперь просто так уже точки не отдают Кстати, Потрошитель с Ротмансом остается вдвоем Потрошитель попадается АВП в Вилле Доблкилл! Ха-ха-ха! Одной пулей! Блин, я вот хоть убей не думал, что так произойдет. То хоть убей не думал, я бы обязательно хотел посмотреть на это своими глазами. Ну, блин, одной пулей двоих снес. Черт возьми, ну надо же такие моменты пропуплить. Я недоволен. Я недоволен. Аркада от команды One Hole уже, это, знаете, как бы, так скажем... Ситуация, в которой бесперспективно просто где-то сидеть. И нужно хотя бы какие-то э, телодвижения пытаться предпринять. Э, пытаются, кстати говоря, неплохо. АСД отыгрывает трипл килл, на дигле и продолжает жить. Со ста хелспоинтами. Ни разу в него даже никто не выстрелил. Вы понимаете это? Ни разочку... Ну а теперь перетяжку на точку Б. Просто легчайше будут контрить one hole, при том, что у них уже теперь и девайсы есть. И как тут, ну, все. Дайте ASD Ace сделать. Квадрокил. Пятый. Пятый. Отдайся именно под ASD. Отдается это Ace в исполнении ASD, дамы и господа. One Hole берут. Экономический раунд 7-5. Вот просто парадоксальнейшая игра. Просто парадоксальнейшая. Но при этом, при всем, очень интересные, дамы и господа Вот тут что-что, а понять, кто выиграет, непонятно Но, кстати, Газлар сказал, что не сильно просел, а просел, по-моему, сильно 5 на 10, не в духе Газлара Курама забирает потрошителя, который, вот, кстати говоря, тоже просел достаточно ощутимо Он в свои лучшие игровые годы в 1.6 Легко бы сейчас просто в одного бы принял, наверное, всех оппонентов на меду Но не в этот раз не в этот раз, не в этот час. Выход куда? Да пока что никуда. Атака вроде бы как будет, наверное, выходить на точку Б. Вот тот только именно самый важный момент. Наверное, не факт, что они туда все-таки выйдут. Ну что, пропрыгнули. Пропрыгнули, молодцы. а Смогут ли... Устоять перед Газларом Один вот не сумел Архитектор все-таки пал Эксхаус минус Газлар Следом еще и минус АСД А вот это уже интересно А вот это уже 2 в 2, дорогие друзья А вот теперь уже 2 в 2 Ротман с последней Эксхаус с пистолетом, бог ты мой Да ладно, ну 4, в... 4 в 3 получается Отдали сейчас в холл раунд Что опять же в лучшие их годы Скорее всего не случилось бы 8-5 победа в первой половине. За слабую сторону достается коллективу суетам. Вот так вот, дорогие мои. Так, а что еще спросить? А ты бы сейчас хотел бросить комментатора и перейти в какую-нибудь команду в 1.6 или в CSGO? Нет, играть не хочу. Исключительно только комментирую, потому что уже надоело, дамы и господа. Архитектор вышел на точку А и сразу снес два купола у своих соперников. А вот, кстати, третий уже подъехал. Ну, последний это ASD. Один эйс мы от него уже увидели. Можем увидеть сейчас. Нет. Без фрагов. 9-5. Последний раунд. Первой половины как, как хедшотить Здесь с дигла, как в CS GO э, Первая пуля Лайфхак, первая пуля с дигла Летит всегда точно в центр Прицела, здесь на самом деле Ваншотить э, с дигла Максимально легко Даже на ходу То есть ты бежишь, первая пуля все равно летит в центр Потрошитель а, забирает Кураму, не... Господи, что с Архитектором? Ну за... Неужели у него самого... Самого... <laughs> Неужели у него у самого голова не крутится, когда он такие мувы делает? Эксхаус забирает эвольверса 3 в 3. Вроде бы как смогли зайти, но удержаться надо. Мало на точку зайти, на ней еще как-то надо окопаться. Ну, Хае, которая вообще непонятно куда сейчас была выброшена. Ну и минус с Эмочки. Газлар с потрошителем вдвоем. И теперь уже Газлар один. 40 хп. И где-то я такой раунд уже видел. Газлар выходит с зигзага, и ему разбивают череп. Не в этот раз. Вот это не в этот раз, дорогие друзья Ну что, 10-5 Конечно, команда Суета Доминировали сейчас над командой One Hole И спорить с этим Нельзя Абсолютно нельзя Счет, говорит, как бы сам за себя Ну, ладно, смотрим за атакой от One Call. Сейчас от пистолетного, на самом деле, очень многое зависит. Этот пистолетный, ой, может похоронить команду, но может дать ей надежду на спасение. Кстати, интересный сплит-пуш. Ой-ой-ой, сталкиваются лбами игроки обороны. И Архитектор с Вилли делают по минусу потрошитель. Кстати, перед смертью успел одного забрать. Вилли! Вот просто раунд Вилли Архитектора. В паре, в принципе, смогли удержать точку. 11-5. Бейсик <laughs> Почему бейсик? Бейсик это, как там, язык программирования, да? <laughs> а это бейсик <basic. laughs> Ты бы хотел себе помощника По комментаторам? А, нет Я соло привык работать Как там, мне все-таки с Сподручнее комментировать матчи одному Потрошитель. Энтрифраг повели, и это, кстати, очень положительная информация, потому что был какой-то девайс, его можно подобрать. Почему нет девайсов у команды Суета? Почему ребята с пистолетами играют? Вы, типа, что, в себя поверили, что ли? Это вопрос от команды OneHall. Вполне себе, кстати говоря, логичный на самом деле вопрос. И его действительно стоит задать. Архитектор, воу! Воу, злой какой! Ну, тогда я понимаю, почему девайсы не были куплены Потому что Архитектор с Фамасом Это как бы как вся команда с девайсами 12.5 Ну, не было бомбы ни в первом, ни во втором Целесообразнее провести, конечно, еще один экономический И судя по тому, что выброшено много пистолетов Я так понимаю, команда Манхол придерживается того же самого мнения У Сань есть помощник их топка Топка, да, есть да ладно, ничего страшного, все остальное вообще бес называют Хо -хо -хо. Ну да, лучше тогда уж бейсиком называть, чем бесом Бес это все-таки как-то грубовато Курама, минус АСД Ну, тут снова архитектор, короче, выезжает из коннектора Но на этот раз он выезжает об ногу Газлара Который просто ему челюсть выносит с этой самой ноги Ротман с 18 хп По нему есть информация, учитывая факт того, что у него 18 хп Здесь к нему и хаешки прилетали И было весело А, у, я думал, ты скажешь да И сразу сказал спасибо за приглашение Забавненько, забавненько Но даже если бы я и сказал да У меня есть несколько человек Которых бы я стопроцентно пригласил Уже давным-давно, если бы хотел но опять же, я сор сори. <свы> Sorry, я соло-комментатор все-таки. Ну, не очень удобно мне работать с кем-то, я могу. Легко могу комментировать в паре, но соло чувствую себя уверен. <свы> Полноценный, обоюдный девайсный раунд, дорогие друзья. <свы> с каким бобсайкл лучше играть и на что это влияет? Без понятия, кстати, вообще не знаю, что это за команда такая. Газлар, шажок вперед, шажок назад, шажок вперед, шажок назад, и теперь вперед, и здесь снайперская винтовка ждет игрока атаки, на которой открыться и получается не очень удачно Потрошитель получает голову, следом за ним получает АСД, и Вольвер сложится аккуратненько штабелями рядом со своими тиммейтами И первый же девайсный раунд Куда-то в трубу вылетает, дорогие друзья, 14-5, у команды One Call Сейчас экономика выглядит таким образом, что если они сейчас не берут раунд При учете того, что они закуплены, а они сейчас закуплены и При учете, если они его не берут, на следующий раунд денег не остается И как следствие это приведет э, к мгновенному поражению, потому что, ну, пистолеты будут Эксхауст, минус потрошитель, погибает АСД, Газлар ответный минус Но пока что только один, а следом еще и погибает Эволверс ой, ой ой ой ой ой Ну что, два минуса от Газлара и, к сожалению, этим игрок атаки решил ограничиться Жаль, 15-5 Суета за день выносит сот и Хол Походу, новый топ-1 намечается Да, а они сегодня у вас выиграли, бесик? Я видел, Олег писал, что, типа, ну, круто, типа, да, мы сегодня выиграли И это они у вас, что ли, выиграли? Лол, вот это да Ну что, потрошитель, пантрошитель, господи, с скаутом убивает экскауста, но при этом снайперская винтовка в руках Вилли. но ну, это прям очень опасная штука, ну прям, ну сами видите, да. Просто опаснейшее, злейшее, уничтожишь, ничего себе, архитектор. А, это был не архитектор. Но все равно архитектор, короче, всех закрыл. Боже мой, ну какая-то прям просто непонятная катка на самом деле. Спонтанная, видно, что оба коллектива еще... Максимально не сыграны, команда One Hall в атаке, ну, максимально плохо сыграли, в обороне, в общем-то, тоже достаточно посредственно, но, как я говорил, им простительно за то, что их уже очень давно не было видно, потому что они давно все перестали играть. Ну, а команде Суета, Респект, они выходят в полуфинал и завтра сыграют, на, я думаю, завтра, я не знаю на самом деле, когда будут проходить полуфиналы, мне так кажется, что завтра. И сыграют они там с командой 99 Тим, что тоже, кстати, между прочим, очень и очень интересным матчем может стать.